Определим теперь значение тригонометрических функций тупых углов. Рассмотрим единичный полукруг с центром А, ограниченный дугой B0, B1, B2. А, B1, радиус, перпендикулярный диаметру B0, B2. Возьмем на полуокружности точки B и B', соответствующие углам альфа и 180 минус альфа. Эти точки симметричны относительно АВ1, то есть их проекции на АВ1 совпадают. Но АД равно синус альфа. Естественно считать, что и синус 180 градусов минус альфа равен синусу альфа. Иначе обстоит дело с косинусом. Чтобы отличить лучи АВ0 и АВ2, положим, что лучу АВ0 соответствует положительное направление а лучу аб 2 отрицательны. А так как точки С и С' симметричны относительно А и АС равно косинус альфа, то естественно считать, что косинус 180 градусов минус альфа равен минус косинус альфа.